Итак, здравствуйте, мои дорогие друзья и подписчики. Сегодня я хочу вам рассказать об этой траве, которую я использую для полива всех культур. Помидор, огурцов, кустарников, всего что угодно, даже цветов. Вот эту траву я нарвала и поместила в черный мешок. В этом мешке она находилась дней 10. Туда залила вот этот байкал, в соответствии, развести его там, как сказано. Вот. И для ферментации. Там сохранились очень много микроэлементов для почвы, для растений, для корневой системы. Все это я положила несколько травы, примерно одну треть в это ведро и залила теплой водой. Это должно постоять час, полчаса от силы. Потом можно поливать палитру по на каждое растение. Еще хочу вам рассказать то, что вот у меня клубника посажена в ящике и вот на такой пирамиде. Я вам рассказывал в предыдущих видео, то, что Буду пробовать, что из этого получится. Как клубника вырастет и как она будет свисать и что можно будет сажать потом на этой пирамиде. Вот клубника, которую я пересадила и которая обложила сеном. Вот она уже зацветает. Я думаю, полоть я ее буду меньше в этом году, так как она вся заложена а вот мои помидорчики в теплице а это так разрослась у меня редиска пора уже вырывать Но потихоньку мы ее едим здесь же посажены перец и огурчики огурчики зараза едят муравьи я с ними борюсь борюсь но они с одного места переходят на другое. Посоветуйте кто-то, если знает какой-то способ. Итак, здесь тоже все обложено стеном и травой. Вот здесь растут баклажаны. Посадила очень поздно. Они даже какие-то вот очень большие. Ну как большие. И какие-то поменьше, самые маленькие. Вот помидорчики, которые цветут просто изумительно. Здесь надо немножко пообрывать пасынки и листочки. Здесь немножко все взросло. Здесь еще один перчик растет. Просто один помидор. Что-то не понравилось ему. Или медведка его подрезала. Не знаю. Он скосился. Помидоры разных сортов. Здесь и пальчики, и крупные такие мясистые помидоры. Будем смотреть то, что у нас получится по сортам. И вот еще одна новость. Мы с мужем посадили виноград. Как нам сказали садили и вкопали в вот такую трубу корнев, корневой системе. И в вот эту трубу мы должны поливать теплой водичкой и удобрение, ну и сверху и туда, чтобы образовалась корневая система. Дали нам веточку без корня. Что из этого получится? Нам сказали, что только год будет нарастать корневая система а потом выживет не выживет так что будем следить за этим вот еще капуста слава садила вот она начала только набирать силу вот. а вот эта капуста брокколи даже как-то странно растет вверх что из этого получится тоже не знаю Первый раз посадила. Это цветная капуста. Тоже цветная. Так что следите за, моим, за моими видео. Подписывайтесь на мой канал. Желаю всем успехов. С вами была Марина.